Солнышко не боится, видишь? А, ей тепло, вот это лампочки то Думаю, видят, что? Да. Ну, это светодиоды то вообще-то то не? Лапа главное, вытянула такая. Так, видишь, ее растопылило. и растопылила. И растопылила. Греется, греется. И башку вытянула. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь в школе номер 13. На празднике, посвященном Дню Матери. И что я тут вижу? Я вижу сочинение моего ребеночка, которое он своим сердцем почувствовал. Наряду с другими работами. Других ребят. Они делали рисунки о маме. Моя мамочка лучше всех. Ты отдал свою работу? Да. Да. Здесь рядом находится выставка маминых работ. Вот. А Максим почему свою работу не положил? Ну, вот другие мамы надевали такие... Работы. А, это вот второй Б-класс да. положил, да? да? А второй В еще не положил. Так это второй В. Ну вот этот, а второй В. Да. Вот это я вижу, второй В. И второй В. А? Да. Один будет сколько стоит? Будет? Мама. Это сколько будет? Мама. Сколько? Мама. Сколько стоит? Да, не знаю. Да, лучше, красивее. Это зимняя получается, А у вас есть датчика? Нет, и сейчас. И либо, да, в столовой. До них дошли, я покупаю. Нету, нету. где Если не хочешь, там блинчики продают. водички нету. Вот. Корешкам-то и так нету. Вот. Воды в цветочках в у меня выпил. Я же там укореняю гераньки. И толстокожие всякие листики, колонхои толстокожие. Бабушка, я уже уметки этой. Не рано. Что? И тут темно в шестах, да и сундук? А че это сундук? Вот а да, сататка. Что это за пюндук такой? Ладно, ну, я сейчас пока побегаю, а я сейчас посмотрю. Что ты там Скажи, что ты там лазишь? Ни хига себе. Чё ты там лазишь? Ни себе. Ни хига себе. то, что не улетает. Хозяин. Всё везде вышарит. Улёгся.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 Все дела сделал. Да. Все тут прибрал, посмотрел. Сегодня выносал. пятница. Фрида, вчера был четверг. Ну давай вырывайся, давай. Давай скорее, давай, давай. Максим. А, ты нашел слабое место. Максим, ты что там делаешь? Я тебя... так ты вырву! Выпал снег, и наша лебедня стала житься в сугробах. Вот они все сбежали с цыплятки. Максим, смена вас! На. Я, не не я не знаю, я его уговаривала всем хлопно. туда. Спасибо. Давай сделаем побольше, чуть-чуть. Ну ладно, давайте. Я в